Индивидуальный инвестиционный счет был у вас открыт, пришел конец года. Вам необходимо в течение года обязательно внести сумму 400 тысяч, иначе вы не сможете получить выход, не сможете получить вычет в следующем году и не воспользуйтесь индивидуальным инвестиционным счетом. Теперь пришло время установить терминал Quick. Как это сделать, я не буду подробно рассказывать, потому что, во-первых, все меняется. И, во-вторых, лучше всегда проконсультироваться у брокера. Брокеры всегда, вот если вы открыли какую нибудь большого брокера, всегда есть техподдержка, всегда есть подробные инструкции и лучше следовать по инструкции, которая будет более новой к тому моменту, когда вам нужно будет установить терминал Quick. Как его настроить, это уже другой момент, об этом я в следующих уроках расскажу. А установка лучше делать по инструкции. Есть Сейчас появилась возможность установки терминала Quik с ключами и без ключей, раньше только с ключами можно было. Но достаточно держать пароль в секрете, и поэтому можно и без дополнительной защиты, без ключей, чтобы было попроще делать. Отключение подтверждений на телефон. Я люблю это делать, чтобы мне каждый раз смс -ка не приходила. Это уже непосредственно можно уточнить тоже у брокера. Веб-версию Quick я не использую. Я всегда работаю с Quick на компьютере. Я уже так привык. Мне веб-версии все неудобны для работы. Там информация мне в телефоне не видна и не презентабельна она, для меня по крайней мере. Теперь ваша самая задача не слушать советов брокер, потому что все брокера вас будут подбивать на какие-нибудь структурные продукты, на какое-нибудь управление счетом. А все, что вы можете сделать, что, все, что нужно вам сделать, вы сделаете легко самостоятельно, без всяких дополнительных комиссий и советов от брокера. Что нужно сделать, все подробно расскажу. Терминал Quick после его установки можно всегда переносить простым копированием папки. Поэтому не заморачивайтесь с установкой дистрибутива на различных компьютерах. На одном установили и можно папку переносить. Обновление тоже не рекомендую вам постоянно делать. Всегда новые версии Quick они корявые и достаточно сырые выходят. Поэтому я стараюсь как можно меньше делать обновления терминала Quick. Большинство операций можно также делать через личный кабинет я больше люблю делать через терминал Quick. Ну, мне, по крайней мере, так удобнее. Ну, давайте посмотрим на примере одного из брокеров. Я там рекомендовал вам брокер БКС и открытие. Мы посмотрим на примере открытия. Заходим на сайт брокера открытия. Нажимаем здесь торговать. Вот еще какие-то подарки они там дарят. Ну, можете вам тоже подарят. Здесь нужно... Вот появились здесь дистрибутивы справа. И смотрите, вот здесь есть возможность каких скачивание дистрибутивов тут есть вот подробная инструкция Три простых шага получения доступа к Quick с использованием авторизации по ключам три простых шага с использованием авторизации по логину и паролю то есть без ключей ну я рекомендую вам попробовать этот вариант я хотя работаю с ключами но скажу честно у меня всегда проблема была с генерацией ключей всегда я звоню в техподдержку и мне всегда девочки помогали их настроить поэтому пользуйтесь техподдержкой это будет во первых более быстро и будет более логично и, по крайней мере, будут достоверные свежие данные. Нажимаем «Скачать» и смотрим. Давайте откроем, посмотрим, что там за инструкция. И вот здесь есть все подробно указано. Первый шаг. Установка информационной торговой системы Quick. Вот по ссылке загружаете инструкцию. В общем, здесь все логично и понятно. Программа не такая сложная, легко и без проблем устанавливается на компьютер если что то нужно там создать логин пароль возможно это все в личном кабинете сейчас делается просто все это у брокера меняется вот воспользуйтесь этой инструкцией и не заморачивайтесь на эту тему не получается звоните техподдержку и вам все помогут и подскажут поэтому это не та самая главная проблема которая может перед вами возникнуть это вы все сделаете легко и без проблем и даже для этого особо никаких Компьютерных навыках вам не потребуется. После того, как у вас терминал Quick установлен, переходите к следующему уроку, в котором мы уже рассмотрим подробнее настройку основных окон терминала. Это уже нужно будет сделать самостоятельно, так будет удобнее. То есть настроим основные окна, которые нам потребуются для торговли.